Приветствую всех подписчиков и моего канала. С вами Лена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту Click Profit, где нам дают абсолютно без вложений на просмотре сайтов зарабатывать денежку. Минимальный вывод отсюда от 10 центов. Также здесь майнер. Я сегодня сегодня проверила этот сайт. Проект на вывод. Все замечательно, платит инстант Некоторое время мне был недоступен сайт. Я его не удаляла, так как мне много сайтов сейчас недоступно. Просто периодически заходила и проверяла его на обход. Но сегодня я зашла и поставила мою денежку на вывод. И уводила я сколько там, 22 цента, по-моему. И обратите внимание. Сегодня от 29.05. Вот мой кошелек. 22 цента. Все выполнен. Как я сказала, замечательно платит инстантом. Идем на кошелек. И вот 29 мая. Статус перевод выполнен. Сумма 0,22 USD. Платит. И что? А вот сайт, как я говорила, мне не был доступен. Четырнадцатого пятого. Четырнадцатого пятого. Кто-то у меня с моего кабинета вывел полтора бакса. Нормально, да? Я так подозреваю, что это администрация у нас так работает. Вот, так как это не мой кошелек, вот мой кошелек. Ну ладно, пусть вывели, вывели. Сам проект довольно-таки неплохой. Рекламки здесь более чем достаточно. Плюс майнеры. Я сюда ничего не депонировала. Я работаю здесь абсолютно без уложений. И оплата неплохая довольно таки ну и рекламки здесь более чем достаточно кому интересно работать не интересно пройдете мимо краткое видео по данному сайту данному проекту у меня есть на youtube канале всем удачи всем пока